«Привет! Хочешь поехать отдохнуть в Хорватию? Совершенно бесплатно!» Да, такая возможность есть. Компания «Арифлейм» объявила очередную акцию, выполнив условия которой, ты вместе с нами едешь в Хорватию в мае 2018 года. Условия нужно выполнить до 1 января 2018 года, но лучше начинать прямо сейчас». И если ты хочешь поехать в Хорватию совершенно бесплатно, тебе сначала нужно узнать, какие у тебя условия. Они индивидуальны для каждого. Об этих условиях, о твоих индивидуальных, знает твой директор. Меня зовут Лотникова Екатерина, я твой вышестоящий директор, но в команде у нас много директоров. Поэтому контакты твоего директора ты найдешь под данным видеороликом. Напиши директору. Коротко. Хочу в Хорватию. Все директора ждут твоего сообщения. Они жаждут рассказать тебе о твоем индивидуальном плане и помочь тебе его осуществить. До встречи в Хорватии!